На Мадагаскаре распудется и бездорожье В пустыне Гоби дождь четвертый год подряд Не хочется верить, но разве можно не верить? Когда говорят, они говорят, что нас согнали в яму И милости просим к нашему костру где мы стоим Торжественно и прямо и поем с мертвыми на ржавом ветром мы любили брать преграды Мы видели цель, горящую вдали И мы требовали у неба звезд наградуемые награду и мы брали Наслаждение у земли Но оказались подрезанными стропы Было ухранено даже солнце по утру Остались только кривые огольные тропы И пение с мертвыми на ржавом ветру Беру по нитке, и закрыта, шалман закрыт, окончен наш рассказ. Когда в Ростове наступает, тольче вида сказать по нашему. Комендантский час, они уходят так же бездарно, как приходят, оставив только сухую пыль в рту Эти песни ненужны природе. Песни с олзами на ржавом ведру, песни с олзами на ржавом ведру. Песни с мертвыми на ржавом ветру